Вы пишете, читать мантру Чегемо, Харитхи, Харитхи, эту мантру сколько раз, а, ходить вокруг кровати, неоценимую помощь. Нет, нет, вашему ребенку не нужно читать мантру Харитхи, Харитхи, это не влияние на ребенка, это он просто писается у вас. Это, скорее всего, связано все с испугом. Таким образом, необходимо убирать испуг. В вашем случае необходимо это делать, можно убрать это при помощи моих препаратов, там, цистонорм, там инуритин и так далее. эзотерически человек может влиять только в том случае, если он энергетически сильный. А очень часто люди, которые проходят первую, вторую, третью ступень, там даже четвертую, не и только пробуют эзотерику, эзотерически сильными себя назвать не могут, сожалею.